Всем привет! Ой. Так. Интересно, сколько это гантеля 10? Блин. У меня же есть весы. Надо взвесить. Я пошел. О, вспомнил. Да-да-да, да, давай, давай, давай, давай, давай. Шли. Для больших вещей, которые тяжелые и для маленьких. И взвешивать мы будем вещи, которые найдем в этой комнате. Так, блин, чтобы выбрать. О, Миш, я выбрала. Миш сколько он весит так как кубик рубика легкий мы будем вешать его на этих высадках вешать ну как так мое я угадала я ем чипсы! Кать Кать, иди сюда! Кать, как ты думаешь, сколько он весит? Я даже понятия не имею, сколько мышь!